Братан, извиняюсь, не дашь девушке набрать, а то у меня деньги на телефоне просто закончились. Да, конечно. Ага, спасибо большое. Алло, не понял. О, а ты здесь что ли? Я не понял, погоди, ты есть что ли набрал? Да, да, девушка. В смысле, откуда вы знакомы? Это моя девушка, вообще да? Это не мой телефон.